Так, сегодня очередная распаковка, 7 посылок. Ну, как обычно, начнем с маленькой, да? Да. Какая такая маленькая? Вот это, вот это, вот да, это. Посмотрим, да, посмотрим, что говорю. у нас. Так, давай. Только пошустри, Латвия, посылка из Латвии. Сейчас глянем. Она все, странно такая, она все отслеживалась, просто я не стал смотреть, что... А, ну, что это? а это, типа, проверять, как заряжается. Ну, это уже не мое Так, дело. Это, это в конце поюзаем. Сейчас дальше. Ну, когда у меня есть просто... Я второй открываю, ладно? Пока открывай. У меня есть регистратор, который Я непонятно, не... заряжается буду... он или нет. Там покажу. И когда... Ты сюда, на меня. Mm -hmm. И когда заряжается там не видно зарядился а вот эта штучка она покажет зарядился какое идет напряжение тела тока я, я полагаю это будет в конце я ее покажу чтобы не отвлекаться распаковывай от как странно ну, распаковываешь спасибо. смотри вот ее надо так, сбоку так. Раз. что там что-то мягкое можно порезать что у нас здесь такое интересно о это интересное. Еще о чем-то интересное. Так, сейчас мы ее.. Оп! Какой-то шарик что ли. Вот там что-то школь. Что, Подожди. А! Это раст... выращивать. Как ее... Сейчас я скажу. Посмотрела, что это такое, это выращивать кристаллы. Детям такой небольшой подарок. Вырастим, короче, делаем, будем делать обзор этой штучки, как она выращивается Ссылка будет на это описание Но следующее видео будет Открою, Следующее видео, может не следующее, скорее всего Я буду показывать, как выращиваются кристаллы 180 рублей что ли стоит такая игрушка ну, так, Ради интереса заказал, посмотрим Палец, иди сюда Посмотрим, что из нее получится ну не открывается. Так. А потом... Сейчас ребенок. Давай я пока это открою, это следующее. Ладно. Ладно. Ладно. Делай, маленько-маленько пока. А что это за грудь? Я не знаю, есть? вот, вот это открой. Вот, что-то непонятное. Так, а здесь у нас. Ты пока открывай. Ого. Хе -хе, у нас здесь какая-то игрушка. А, -а, а, это тоже динозавр. Да, это тоже динозавр. Папа. Какое это? Это не динозавр, это что-то непонятное. Может и динозавр. А а это, все... это динозавр. На, ты пока собирай. На, потом, собирай потом и мы покажем. Покажу, да. Так, следующее. Динозавры, кстати, они довольно дешевые, Ссылка будет в описании. Может внизу все дам в этом вот сейчас вот под, под видео посмотрим. В принципе, вещь, вещь недорогая, я не стал, так, так, опять какие-то кристаллики. Это что такое? Так, я позже посмотрю, что это. Если это.. Да, это скорее всего кристаллики выращивать. Или соль. Ладно, посмотрим я. Дам ссылку в описании. И потом сделаю обзор этой вещи. Я, понял, что... я тоже пока не знаю. Заказывал, что я был в отпуске. Ну и, соответственно, я не смотрел. Что это? Я сейчас не, посмотри... не стал на сайт ловить. На Алиэкспресс. Но, когда буду делать видео, я всего, пришел... напишу в титрах, что это и к чему. Ой, во! Вот это вещь нужная. Это дождевики для детей. Да. Дождевики для детей. Сейчас. Сорини, там что-то очень дешево. Карза пандау. Вот что получилось. Только здесь надо -то, какие-то ноги порезать. А, кстати, он один здесь. Так. <м publicly> вот, чтобы, надевай только. Вот. Такой а вот. Как он. Динозаврик получился. О, кстати, крыльями машет. А, вот, а вот. вот. крыло отвалилось, отвалилась сейчас покрепче закреплю. Такая у нас все невеселая распаковка, все подряд. И динозавры, и дождевики. Что там у нас еще было? Я открывать. кристаллики. Не понял. Подойди сюда. Что? Сюда, вот, вот так вот. Записываю туда руки. А пойду, пейте, пейте, пейте. Стой, стой, я сейчас сниму. Вот такой дождевичок у нас. Одень и капюшон. Капюшон один. Капюшон. Стоил он копейки, ссылку я дам. Пойду Пандал. я покажу, ладно. Иди. А я пока открою следующую посылку. так, Так, так, так. Надо же. Все открыто что-то уже. А, вот, финаленькое тоже. Ну как, нравится? Нравится. Почему она одна? Меня это не нравится. А? Вот, кстати, вот это вот я. Это что? Так, а вот это пришло у меня с гербеста. С гербесто. Подожди, стой, тут свисток кажется. Да. Вон, открывай. Я только другое. А что открывать? Какую посылку? Вот, последняя осталась. Наконец-то Три свистульки здесь. Железные. Это в лес ходить, например. И мощные, кстати. Смотрите, качественные, кстати, сделаны. Железненькие. Как брелок. Сейчас, посмотри, конечно. Да, даже Павлику не понравилось. Тут у меня у нас так, даже 400 скат. Ого! О, сейчас, подожди. Да Пока не распаковывай, сейчас очень там здорово. Вот. Павлик, пока не делай, пока не делай я сам. Там довольно интересно они сделали. Здесь у меня колодки. Ссылка них дам в описании. И чистить цепь. Кстати, вот это я не заказывал, они мне, наверное, в подарок достали. Вот еще одна посылка, мультисулс и вот в такую качественную они положили колодки, тормозные колодки положили в китайский воздух. Я не знаю зачем, Ну, ссылку на продавца вот на это дам обязательно, потому что так запаковывать простые колодки это просто гениально, как говорят дети. Плюс такой пакетик положили хороший. Ну, колодки все время заказываю и каждый раз в разных облацов. Ну я смотрю, подешевле. Колодки. Да, пахнут резиной. В чем так очень открыто. И мультитулс пришел. Сейчас его открою. Давно я себе искал. И кажется нашел себе то, что надо. Ого! Мультитул, кстати, э -э -э, с этим с ключом для цепей, чтобы сни цепь снимать. Забыл как он называется. Ну, не сказал бы, что он очень такой хороший. Сомневаюсь. В его качестве, качестве именно вот снимателя цепей. Насадка здесь. У нас. Ну и различные. Шестигранники. А -а -а. Сейчас, подожди. У меня последняя посылка шестигранники. А -а -а. Вот эту вещь я буду с собой пускать скорее всего. А -а -а. Смотри какой мультиклуз. Павлик, смотри, тебе нравится? А, мне нравится, нравится. покажу, как я на Очень, мне кажется, качественный Видишь, время покажет. Но то, что они ставили сюда тоже вот это. Такой же вот ключик удобный. Мне кажется, это им плюс. Даже не ключ, не знаю, что такое. И зачем. Вот эта вещь, это вещь, честно говоря, говорить. я не знаю. Сцепляться. А, скорее всего, чтобы она вот сюда куда-то сцеплять. Скорее всего, цеплять ее Честно говоря, я не знаю, зачем. Я не думал, что здесь есть. Вот это. Еще одну посылку обнаружил. Сейчас не знаю даже, что здесь. Я не то, что не знаю. Посмотрите, что можно было. Ну, о, так у меня запаковано. Так. И тут накручено. Я думаю, там что-то маленькое. Ну, накрутили Теперь пупырка Во-вторых Много-много-много-много-много Много Ого Это они вот так запаковали Тормоза Смотрите которыми, Опять же, респект уважоку этому продажу Тормоза передние и задние В брейке как запаковал это продавец это ему вообще большой респект большая варуха говорят потому что так качественно видели я честно говоря даже подумать не мог что так я думал что там какую-то ткань какая-то все плавает чтобы так запаковать все. респект продавцу Вот, включил на зарядку телефон. Выдает столько напряжения, амперы, пожалуйста. Все в рабочем состоянии. До новых видео.